Наиболее простым дифференциальным уравнением первого порядка является уравнение следующего вида. Оно называется дифференциальным уравнением с разделенными переменными. Например, рассмотрим следующее уравнение. Перед дифференциалом dx у нас стоит выражение только с х. Перед дифференциалом dy – только с ивриком. Такое уравнение называется дифференциальным уравнением с разделенными переменными. Уравнение следующего вида, уравнение 2, либо такого вида, 2 штрих, называются дифференциальными уравнениями с разделяющимися переменными. Метод решения таких уравнений – деление обеих частей на произведение двух функций, одна из которых содержит только переменную y, а другая – только переменную x. Такой метод позволяет разделить переменные. Решить любое дифференциальное уравнение первого порядка, его, его нужно привести к уравнению 2, либо 2 штрих. А уравнение 2, в свою очередь, к уравнению 1, после чего уравнение 1 нужно проинтегрировать и получить решение. Давайте разберем пример. Нам необходимо решить следующее дифференциальное уравнение. Это дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными. Это уравнение в нормальной форме, так как у нас есть y'. Перейдем в дифференциальную форму, заменив y' на dy по dx. У нас dx-дифференциал находится в знаменателе дроби, чего быть не должно. Оба дифференциала должны быть в числителе. Чтобы его убрать из знаменателя, мы домножим левую и правую часть равенства на dx. Домножаем. Слева у нас dx уходит, сокращается и появляется в правой части равенства. Мы пришли к следующему равенству. Это уравнение с разделяющимися переменными в дифференциальной форме. Перед дифференциалом dy стоит выражение с х, а перед dx – выражение с у. А должно быть наоборот. Для того, чтобы разделить Переменные. Мы должны убрать от dy x, то есть разделить левую и правую часть уравнения на x и от dx убрать вот это выражение с y то есть разделить на y квадрат плюс 1. Мы выполняем эти действия по отдельности, либо сразу вместе делим левую и правую часть уравнения на произведение этих выражений. В первом слагаемом у нас сократятся х, а во втором выражение y квадрат плюс 1. Теперь у нас перед dy стоит выражение только с у, а перед dx только с х. Итак, мы разделили переменные и получили уравнение с разделенными переменными. Теперь осталось только проинтегрировать. Переносим второе слагаемое в правую часть и записываем интеграл от левой части, интеграл от правой части. Оба интеграла табличные, поэтому, глядя в таблицу интегралов, мы записываем ответы. Константу С при решении дифференциальных уравнений мы пишем один раз. Мы записали ее с правой стороны. Слева мы плюс c не пишем. Вместо константы c можно написать и натуральный логариф c, арктангенс c и многое другое, если это поможет сделать наш ответ более красивым и компактным. Так как у нас в правой части рядом с c стоит натуральный логариф, мы вместо c напишем lnc, натуральный логариф c. Далее применяем свойства натуральных логарифмов, сумма логарифмов равна логарифму произведения аргумента. Получили следующее равенство. Осталось выразить y. Для этого находим тангенс в левой части и тангенс правой. Так как тангенс и арктангенс уничтожают друг друга. Остается у нас только y Правую часть мы переписываем. Выразив у, мы получили общее решение дифференциального уравнения. Разберем еще один пример. Нам необходимо решить следующее дифференциальное уравнение. Это дифференциальное уравнение первого порядка в дифференциальной форме. Уравнение с разделяющимися переменными. Перед dx стоит выражение и с х, и с у одновременно. Перед dy то же самое. Нам необходимо для того, чтобы разделить переменные, чтобы было произведение двух многочленов, в одном из которых только х, в другом только y. То же самое здесь. Произведение двух многочленов. Здесь только у, только эксы. Для того, чтобы перейти от первой к строчке ко второй, мы вынесли за скобку здесь х, а здесь у. Теперь перед дифференциалом dx мы хотим видеть только эксы. И нам мешает вот эта скобка. Разделим на нее левую и правую часть нашего равенства. Перед дифференциалом dy нам нужны только у. Нам мешает следующая скобка. И на нее мы разделим левую и правую часть данного равенства. Можно делать это по отдельности, а можно делить на произведение двух скобок одновременно. Что мы сейчас сделаем. В первом слагаемом у нас сократилась скобка y квадрат плюс 1, во втором 1 минус x квадрат. И перед dx у нас осталось выражение только с x, перед dy только с y. Полученное уравнение называется уравнением с разделенными переменными. И остается только проинтегрировать. Интегрируем каждое слагаемое левой части. И интеграл нужно взять от правой части. Но так как 0, нет необходимости писать интеграл 0, а пишем 0, как и в предыдущем равенстве. Данные интегралы решаются методом внесения некоторых выражений под дифференциал. В первом интеграле мы внесем х под дифференциал, во втором – у. Но мы запишем такие выражения под дифференциалом, которые нам удобны для того, чтобы привести интеграл к табличным. Мы записали 1 минус х квадрат. Производное этого выражения минус 2х, а не х. Поэтому, домножив на минус 1 второе, мы избавимся от минус 2 то же самое здесь. Производная y квадрат плюс 1 2y, а не y. Поэтому мы дописали одну вторую перед интегралом. Эти интегралы табличные. И мы записали их ответы, которые дает нам таблица. Также нам нужно написать еще константу c в одной из частей уравнений. Мы запишем константу в правой части, но не просто c, а 1/2 натурального логарифма c. 1/2 для того, чтобы нам сократить эти константы в каждом слагаемом. Натуральный логарифм потому, что у нас натуральные логарифмы в левой части равенства. Уравни... Э, слагаемое с минусом. Перенесем в правую часть. Получим следующее уравнение. Далее воспользуемся свойством натуральных логарифмов. Сумма логарифмов – это логарифм произведения аргументов. Записали правую часть, левую переписали такой же, как она у нас и была. Итак, в левой части натуральный логарифм и в правой натуральный логарифм натуральные логарифмы можно убрать. Именно для этого, чтобы сейчас убрать натуральные логарифмы, мы писали не константу с, а натуральный логарифм с. Натуральные логарифмы убрали и остались у нас только вот э, их аргументы. Теперь наша задача выразить y из полученного равенства. Сначала выражаем y квадрат. Перенеся единицу в правую часть с противоположным знаком, и затем, чтобы выразить y, мы извлекаем корень квадратный из правой части и записываем его с плюсом и с минусом одновременно. Итак, данное равенство является общим решением вот этого дифференциального уравнения.